Жил солнце, работал в фермерском хозяйстве. В этом году дела пошли очень плохо. И мне нужно было новое место работы, где-то здесь горнее. Денег нашли, я не рассчитывал, чтобы так обыгрывался. Жизнь у меня сложилась так, что у меня жить негде. Здесь я нахожусь вторую неделю. С первого дня, как я только вошла в этот дом, я обратила внимание на чистоту, на порядок. там На улице у них нет жилья, пропитания, поэтому где-то приходится и жертвовать помещение персонал для того, чтобы высходить и поставить койко-место. Ко ко ну. Мне уже сделали от ковида прививку вот первую здесь. Это в связи с администрацией все помогает. Здесь стены все белые, здесь зайдешь в столовой, душа радуется, а кормят здесь. Вы знаете, я сразу сказал, у вас на убой кормят. А все хорошие ребята, все хорошие, все 30, 40, 50 лет, люди уже в возрасте. Все друг друга хорошо понимают, атмосфера такая Ну, Помимо того, что мы оказываем социальные услуги здесь, в центре, 6 месяцев, мы как бы занимаем еще постребляционным патронатом, постоянно обзваниваем своих подопечных. Да, мне с первых дней же показали работу, хожу пока мою подъезды, денег этих хватает. И они мне тоже ищут работу, уборщицы берут два цвета 2 два через два. Я, конечно, пойду с руками, с ногами, не без глаза, не убогая и так далее. Конечно, кто... я, у меня есть желание работать, и я буду работать.